Очередная тренировка и очередной анекдот Покупатель обращается к продавцу Будьте добры, покажите мне вот этот чайник Продавец Извините, но я как-то не силен в пантомиме Коллеги, тренируемся писать и говорить на камеру Свой лайк и свой комментарий вставляем внизу Счастливо